После ссоры важно очистить энергетическое пространство, в котором вы живете. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и мои зрители. Очень рада вас видеть всех. Очень э, благодарна вам за всем за лайки и за комментарии. Хорошо. Сегодня я поделюсь с вами, как же чистить пространство. Э, есть специальные дни. Есть специальные дни, в которые нужно э, расставить... Соль. За сутки до этого дня проставить соль в ваших комнатах. Ну, я ставлю две баночки какие-нибудь пластиковые с ложкой столовой соли в каждую комнату. Вот, если у меня четыре комнаты плюс кухня, плюс э, санузел, коридор, э, значит... Э, 6, семь, 14 где-то баночек с солью я делаю. Ну, пластиковые после йогуртов, после всяких, все это подходит. Да, или какие-то крышечки, бумажечки, все что угодно, чтобы просто в два угла какие-то поставить. Соль очень хорошо впитывает в себя негативную энергию и помогает очистить пространство. Потом, на следующий день вы убираете соль. Делайте обычную влажную уборку, которой вы привыкли, можно чуть-чуть соли даже э, добавить в ведро с водой, с которым, которым вы все моете, да, в, в, там где вы моете тряпочку, э, все это э, промыть, затем вы проходите со свечой, со свечой, свеча любая, некоторые спрашивают церковная, не церковная, здесь важно с, из стихии огня так что неважно, церковная или не церковная. Главное, чтобы было безопасно, чтобы не капнуло, никуда огонь не упал, чтобы вот какую-то такую подставочку аккуратненько сделать. Вы проходите с ней, читайте любую молитву, к которой вы привыкли. Или мантру. Я читаю мантру Хари Кришна, но вы можете читать Отче наш, хотя бы я его не очень люблю, потому что есть слова, которые, я считаю, несправедливы по отношению к Богу. Но это тоже ваше право. Она все равно имеет силу. Чем дольше существует молитва, тем больше в ней намоленности, больше в ней благости и больше пользы. Да? Ну, я читаю более древние мантры, поэтому каждый может выбирать для себя. Да? То есть кто-то мусульманские молитвы читает, кто-то иудейские, кто-то... Ну, на ваш выбор. Та, которая вам больше мурчит, то и читайте. Дальше что мы делаем? Вы прошли со свечой, прочитали эту свою молитву, свою мантру, потом берете железный колокольчик, у меня, допустим, серебряный колокольчик, и проходите по всей комнате точно так же по часовой стрелке, как вы шли со свечой и прозваниваете. Да? За всеми дверями, вот желательно в углы верхние подниматься со свечой, там идет треск, дым, это все сгорают негативные программы, которые скапливаются в углах комнат, когда очень часто ссоры идут. Да? То есть, чем больше ссор, тем выше нужно подниматься, прям до самого потолка, по всем углам проходить. Да? Прям стульчик с собой подставляете или лесенку и аккуратно, чтобы не, не было каких-то несчастных случаев, конечно, да, стараться несчастных случаев избегать. Проходите через все это. Затем вы включаете, открываете окна, да? свежий воздух, либо включаете еще вот эти палочки, которые пахнут запахами. да, Я их называю палочки-вонялочки, но они пахнут очень хорошо. И самые разные можно сегодняшний день купить. Расставляю тоже. Две примерно ставлю вот одну в какой-то в, в каком-то коридоре, чтобы две комнаты открытые были. И еще одну в зале ставлю. Из них там проходит на кухню, в санузел. Две такие палочки. То есть получается у нас соль это земля. Да? Вода влажная горка. Огонь, железо и палочка, которая дает воздух. Да? У нас получается 5 стихий, при помощи которых мы очистили пространство. Еще есть такой момент, очень-очень круто помогает очистить пространство. Особенно, когда очень было много ссор, когда давно не делали никакую уборку, энергетическую на энергетическую, да, я понимаю, что влажную уборку делают все, но именно вот энергетическое пространство многие не знают, как чистить. И здесь э, я использую э, коровий навоз. Ну, очень важно, чтобы это был коровий, не, не бычий, да, И это важно, чтобы не из того месила, в котором они там э, постоянно живут э, во многих местах, да, когда приходишь к людям, которые... Коров держат, у них там прям вот такое месиво и коровы вот в этом месиве живут, да? То есть это все не подходит. То есть надо желать на корову отвести куда-то на травку, пакетик, перчаточки, да. Вот только корова выдала продукт, вы это все в пакетик положили, завязали и привезли домой. В первые сутки это очень ужасно пахнет. Желательно найти какой-то либо балкон, либо, может быть, крышу на даче или какое-то солнечное пространство, когда вы оборачиваете тряпочкой, чтобы не села муха, и это даете возможность высохнуть. То есть сколько понадобится высохнуть, может быть, пару недель, может быть, три недели. Потом можно отламывать кусочек, делать из него порошок. И он уже не пахнет. Он пахнет очень приятно, травой, и никакого вреда вашему дому не сделает своим запахом. Можно этого не бояться. Что самое интересное, вот чуть-чуть этого порошочка прям вот взяли двумя пальчиками и вот буквально посолили в ведро, в котором вы будете мочить тряпочку, чтобы мыть полы, да, или там уборка для пыли, да. Вот все это сделали. Можно открыть все ящички, все шкафчики, пройти там уборку, сделать там. Э, очень часто э, люди потом говорят, что квартира стала шире. У меня был такой простой пример, да, что полка с книжками вот э, вся занята книжками. Я снимаю эти книжки, протираю их этой тряпочкой, вытираю все на полочке, ставлю назад, и у меня еще столько же книг туда вмещается. То есть это удивительно, что видишь своими глазами и не можешь поверить. Поэтому нужно проверять, почему это происходит, потому что среди наших вещей еще живут тонкие сущности, которые занимают какое-то тоже пространство, и они отодвигают вот книги таким образом, чтобы между книгами еще там устроить себе гнездо. И когда мы тут вот это все убираемся, эта нечисть не может жить, когда убираешь с коровьим навозом, она исчезает, убегает, уходит, погибает И все остальное. Когда я делала первый раз, у меня был удивительный опыт, когда я ходила по дому, наверное, сутки, и думала, что же у меня тут стояло. Вот, вот Я точно чувствую, что вот здесь у меня что-то стояло. Мне даже казалось, что что-то с памятью стало. Потом, когда я понимала, что там в физическом плане ничего не стояло, значит, что-то там стояло в тонком плане, который не видно глазу, но там все равно что-то есть. Да? И это ощущение женщины чаще всего могут почувствовать. То есть наша интуиция очень круто это все подсказывает. Следующих видео мы с вами продолжим. А сейчас я с вами прощаюсь. На следующих видео ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока!